Всем большой привет! Сегодня будем закрывать на зиму компот из слив без стерилизации. Список всех ингредиентов будет, как всегда, в конце ролика, а также в описании под видео. Чтобы не пропускать новые рецепты, лайкните это видео и подпишитесь на канал. Приятного просмотра! Берем горячие стерилизованные 3-литровые банки и наполняем их на треть чисто вымытыми сливами. Это примерно по 700 граммов в каждую банку. Затем добавляем по 250 граммов сахара и по пол чайной ложки лимонной кислоты. Если слива кислая, лимонку можно не добавлять. Дальше помещаем в сито хорошо вымытую мяту, из расчета по одной небольшой веточке на каждую банку. Ошпариваем ее кипящей водой и отправляем к слива. Теперь заливаем сливы крутым кипятком. И сразу закатываем. Воды в каждую банку наливаем до самого края, даже чуть с горкой. При накрытии крышкой она должна немного пролиться. Банки закрываем поочередно. Вода все время кипит на плите. Закатанные банки переворачиваем вверх дном. Накрываем чем-то теплым. И оставляем в таком состоянии до полного остывания. Вот и все